Привет всем! Вы смотрите словарик блокчайника на канале криптовалютной биржи CoinGalaxy. Long или длинная позиция. Обозначает сделку, направленную на рост криптовалюты. Трейдер, осуществляющий сделку типа Long, делает ставку на рост актива. Это основной тип сделок на крипторынках. Термин произошел от английского Long. Длинный. Такое название подразумевает долгий рост стоимости актива, что справедливо для фондовых и товарных рынков, откуда термин и берет свое начало. Противоположным типом сделки является сделка short продажа актива от английского short короткий. Подразумевается, что падение цены происходит гораздо быстрее, чем ее рост, что не всегда справедливо для динамичных криптовалютных рынков. Учитывайте это при торговле.